Всем привет! Каждое государство стремится к стабильности и контролю над своими гражданами, и для этого они используют различные методы. Так, в Китае с 1 января 2021 года была официально принята система социального кредита, которая присваивает каждому гражданину страны определенный рейтинг за те или иные социальные действия. Но как все-таки работает эта программа, и почему из-за нее одним гражданинам дают кредит по сниженной ставке, а другим не продают даже билет на общественный транспорт? Транспорт. Давайте попробуем разобраться. Суть программы социального рейтинга заключается в комплексной оценке граждан по разным параметрам, данные для которой собираются из инструментов массового наблюдения, а также анализа личных данных, социальных сетей и интернет-магазинов. Правительство утверждает, что эта программа необходима для повышения доверия между коммерческими компаниями, обществом и государством. Они снабдили свои города огромным количеством камер и датчиков, которые отслеживают каждого гражданина и анализируют его каждое действие, тем самым повышая или понижая его рейтинг на основе анализа. Во время введения данной программы каждому жителю старше 14 лет был присвоен рейтинг с 1000 баллами. Также помимо этого, в зависимости от количества баллов, существует маркирующий индекс 3 а A+, B, C и D. Если рейтинг превышает 1050 баллов, то вам присваивается индекс 3А, что обозначает, что вы образцовый гражданин. С рейтингом в 1000 баллов присваивается А+. Такому гражданину могут дать кредит с пониженной процентной ставкой и предоставить лучшее учебное заведение для его детей. Если рейтинг упал до 900 баллов, присваивается индекс Б. Но если он упадет ниже 850, вы являетесь подозрительным гражданином с индексом С, которого с легкостью могут уволить из государственных или муниципальных структур. А те, чей рейтинг упадет ниже 600 баллов, становится носителем индекса D, что сравнимо с отбросом общества, так как таких граждан не берут на работу даже в такси, не дают кредиты и не продают билеты на поезд или самолет. Есть одно место на рейс позже вечером. Она только для членов программы «Прямолет» с рейтингом 4,2 и выше. К примеру, человеку с индексом А+, могут дать в аренду велосипед без залога. Причем первые полтора часа катания будут бесплатными. Гражданину с рейтингом С придется оставить залог 200 юаней. А с человеком из рейтинга Д не рекомендуется даже общаться, так как за это могут понизить ваш рейтинг. Лишить баллов могут за нарушение правил дорожного движения, участие в сектах и протестов против властей. Также баллы снимаются за распространение недостоверной информации в интернете, неудовлетворительную помощь родителям, за размещение антиправительственных сообщений в социальных сетях и даже за мелкие бытовые проступки, о которых могут сообщить бдительные граждане. «Мужчина помог пьяному дойти до дома, это хороший поступок, а вот фермер ругался на улице, это плохо». А вот получить баллы можно за помощь бедным, сдачу донорской крови, хорошие отношения с соседями, участие в благотворительной деятельности, поддержку правительства, а также за совершение героического поступка. В общей сложности анализ граждан идет из 142 учреждений, таких как банки, магазины, суды, аптеки, заводы и тому подобные. И главное учитывается социальное поведение в обществе. Помог ты старику или прошел мимо, дал денег бедняку или послал его куда подальше. Все эти данные в большей части собираются из уличных камер, а также из смартфонов, потому что в Китае смартфон имеет большое значение. В нем находится все о их владельце. Китайцы носят с собой смартфон постоянно и используют его в качестве бумажника и паспорта. При всем при этом, эти данные находятся в открытом доступе, но не более открытом, чем ваш социальный рейтинг. И если он падает, то друзья начинают отказываться от общения с вами, потому что вы можете навредить их рейтингу. 2.4, не открывается. Прости, час, опаздываю. Мне бы немного звездочек. А на этом у меня все.